Красотища. Выход в море. Каждый раз при выходе в море, когда берег удаляется в дымке, меня переполняют чувство Ожидание нового, неизвестного. И чего-то очень-очень интересного. Паша, меньше пафоса. Идем нырять. Как моя жена сказала, два беременных дайвера. То едут, то не едут. Потом бах, с бухты, барахты, собрались, поехали. Ну скажи, главное быстро собраться и поехали. Ну да, чтобы не успеть передумать. Да, с такими друзьями можно в воду. Потрясающе и замечательно, когда у тебя есть друзья, с которыми можно за час собраться и просто выехать. Вот так и в этот раз. Мы просто собрались и отправились на затопленный 29 мая 1942 года румынский сухогруз «Сулина», который следовал по маршруту констанция одесса и в результате атаки советской подводной лодки был затоплен недалеко от города Одесса. Паша, а где вход в музей? С той стороны? О, гляди, вон он. Привет, друзья. Это мы. Шелепку, вот и дайверы, которые с бухты-барахты решили в 10 вечера сорваться в Одессу. 22. 22. 22. Весна в этом году не очень. Нырябельная, слушай. У меня вроде не такая толстая морда. Ага. Там ага. не морда у тебя. Там что-то другое. И мы едем в Одессу. Лед тронулся. Милый, мы встретим утро в Одессе, Так, 3.44, остановка на пописать, перекусить, потому что полторуха уже почти закончилась. На клапан придавила. Куда-то надо деть, водичка подошла к концу. 20 мы въезжаем в Одессу. Предлагаю по этому поводу выпить. Мы такие ехали, ехали, доехали. А, хотя бы до Одессы. Шо, там, ленни дайверы <плес> добрались до Одессы. <плес> как бы нас никто не въехал, блин. Бо, не думаю, треба пой, стоит, пой, пой, ничего пой, не видно, блин. Наш доблестный конь. И больше не видно ничего. Знак Одессу видно? Одесса. Одесса. Ты видишь Одессу? Я вижу Одессу, поедем -то Я дальше. тоже вижу Одессу, поехали дальше. Он, ну, у нас еще и шанс будет поспать пару часиков. Я очень на это надеюсь, если честно. Ты сам надеюсь. Я даже сказал, рассчитываю на это. С мармеладом в бороде к своему папаше плыл медведь в сковороде по кудрявой каше. Понибу топор летит, он чирикает, свистит, я горчица, я лимон, я закрылся на ремонт. Дальше не буду, там много всего. Это Юннаморец, отличная детская писательница. Вот, в связи с этим, что мне в детстве читали такие стихи, вот моя психика очень нарушена, и поэтому вот едем теперь на Короче, мы ехали, ехали, мы доехали. Наконец приехали. Туман. Ни хрена не видно. Но, судя по координатам, мы прибыли туда, куда ладно. Комушо, а Паша кино снимать. Капец! Дайте спать. Вот так вот, 5 часов утра, мы добрались до Одессы. Стоим сейчас на морском вокзале. И ждем ребят. Доброй ночи. Доброе утро, дружище, угу. чай пьем, снарягу собираю. Ссать хочу. Блин, ну, ну не, на, не на камеру. Угу. На камеру ссать не надо. Прекрасное одесское солнечное утро. Мы побегали по вокзалу, поискали сортир типа мэжо, решили свои вопросы, достали снаряжение, встретились с ребятами, загрузились на корабль и нас накрыло туманом. Эх, Одесса, как ты изменчива! И вот когда наш выход в море уже был на грани срыва, повелители морей и океанов смеловались, туман рассеялся и нас таки выпустили в море. Ура! Мы выдвигаемся. Такая она изменчивая погода в Одессе и также изменчивая погода под водой. За неделю до нашего приезда ребята наблюдали сулину с поверхности, находясь на корабле. Так как на поверхности тяжело охватить все объемы и красоту корабля, под руководством нашего гида Олега мы отправляемся во внутреннее помещение. Начнем с моторного отделения, в котором установлен двигатель компании Fiat. Не, конечно, мы не ищем легких путей. И где-то мы залазим. Куда мы лезем? Мне интересно. Генераторный отсек. Так, а телефон здесь зарядить можно? Вы не подскажете. Как пройти в библиотеку? Окна давно не мытые. Протереть надо бы? Здрасте, очень приятно, Паша. Паш, не приставай к ребенку. Он папка его в ванную очередь держит. Извините, вы не подскажете вам на свободно? Да, похоже, свободно. Если есть желание, можно помыться. Тимка, подтолкни, У меня опять морда не пролазит. Я пока пойду в умывальничке зубки почищу. Блинкий такой якоечек. Все в этой жизни имеет свой конец и свое начало. Закончилось ли это погружение? Мы уставшие и довольные возвращаемся в порт. А слюна остается в глубинах Одесского залива. В ожидании новых гостей. Ну что, хоть, хоть бы что? Не, все конечно, здорово, очень понравилось, обалденно, спасибо, конечно, Олегу, он проводил такие места, в которые без него я бы откровенно не полез, ну, потому что непонятно, что же там в конце атаки, вижу, Олег пролез, значит, и я пролезу. Ага, я сзади где-то срамой пытаюсь <с> Паша, не Паша не всегда пролез, потому что батискаф, он такой, он ограничения какие-то накладывает. А так, в принципе, в спарочке. Конечно, на сайд-маунте было бы гораздо, наверное, проще. Но мы были на спарках, и это, в принципе, было нормально. Были довольны. Абсолютно. Ну, примерно вот так вот. Теперь мы едем в Киев. Прошла смена водятла. Водятел сдох. Один водятел потихоньку сдох, другой водятел сел... Тихонько подыхать когда сдохнет другой первый надеюсь оклемается слегка в общем я ухожу в нирвану а паша едет без без радио да домой. совместительство везет мою тушку кто его к 9 вечера следующего дня извините к 21 на секундочку Убитая в хлам, но, счастливые, мы вернулись домой. Все говорят, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. И мы вам скажем тоже. Подписывайтесь на наш канал, ставьте дизлайки. Не, не надо. не нравится. Это вообще, избитая фраза, она не нужна. Не нужна. Не нужна. Возможно, все. Главное – не терять дух авантюризма, продолжать лазить в окна к любимым женщинам и делать большие и хорошие глупости. Оставайтесь с нами. Сезон погружений 2021 года только начинается. Будут новые поездки, новые погружения и новые фильмы. С вами катались Павел Богдан и Тимур Попел. До новых встреч! Пам -пам. Заходите к нам еще, надеюсь, будет много вкусненького. Пока-пока. Паша, а когда паспорт вернешь? Ты же обещал. Ой, оно пишет. Да.